так друзья всем привет с вами колян вы смотрите канал колесмен и сегодня такая тема пойдет о ремонте сноуборда я решил свой сноуборд немножко отремонтировать залить скользяк и от парафинить и небольшой вот такой вот косячок я сделал на днях и его тоже заремонтирую. И как раз узнаем почем будет такая цена вот такой вот задир и он уже вспучился из-за того, что снег там попал. короче вот такая вот шляпа получается не очень приятно. и в общем вот такие вот задирчики. почем это будет стоить в общем все вот это вот а все началось с того, что вчера я прокатился было очень тепло и он у меня посередине горы вообще не едет просто вот встает и все. я думал надо на парафинке. У Сереги доска, та вот, видать, на парафинина. Она очень так, ну, круто, скользила, попробовал. Вообще летит круто. Но моя нихрена не едет. В общем, сейчас вот позвонил на Авито, посмотрел номера, где ремонт досок. 150 с чем-то рублей. Позвонил, в общем. Проспект Ленина 127. Вот сейчас пойдем. Узнаем, что почем ремонт будет стоить. Но ну, я думаю, если тысяча будет стоить то нормально сойдет короче за косарик отремонтируем доску вполне нормально так что погнали смотрим далее как... идем в общем на метро поедем я что заметил идешь с доской да все начинают обращать внимание на тяна как будто ты профессионал какой-то прям вообще ни разу доски как будто не видали а раньше ходил с лыжами Ну, идешь, и никто на тебя даже не смотрит Просто идешь с лыжами, палками Креплением, ботинки там Все, одетый ну, Никто не обращает внимания Ну, лыжи, лыжи. Идешь со сноубордом, я не знаю, это как будто какая-то Такая ка каста, что ли Мы отдельные, блядь, сноубордисты Такие, о, все, смотрят Наверное, из-за того, что то, что Ну, на лыжах катался каждый И знает, что это такое А вот на сноуборде не Каждый ездил, вставал на него и, наверное, думает, то, что это сложно. И, наверное, немножко так, чуть-чуть, скорее всего, завидует. Возможно, так. Вот. Ну, такая вот фишка. То есть, обращает внимание на сноубордистов. немного заблудились чуть-чуть короче немножко заблудились если кто-то там всегда говорит то что яндекс или google вообще прям четко показывает да хуй в точку забили проспект ленина 127 он нас повел вообще в другое место короче ну я на автозавод вообще очень редко езжу и как бы здесь ориентируюсь Ну, блядь, это другая каста вообще Сейчас автозаводцы меня, если будут смотреть Наверное, будут хейтить Скажут, блядь, да у вас на верхушке Там вообще хрен разберешь че как Да, на верхушке мне проще, кстати, ходить Чем на автозаводе Ну, дело не в этом а То есть Яндекс показывает Вообще в другую сторону меня повел На Google то же самое Сейчас сам сориентировался Он Серегу по... Дубль вообще идет, по 2 гис. нормально ведет, в принципе. А вот Яндекс, сейчас посмотрел, он вообще вот в ту сторону противоположную ведет. Ищем этот 127-й дом, проспект Ленина. В общем, мы пришли, короче, проспект Ленина 127, это магазин сноуборды. Мы сейчас будем идти узнавать, как, о чем цены, ремонт. А, это вот такие царапины, а ничего не страшного надо, вчера влетел короче like. и чтобы, yeah. а то вдруг там доска будет распухать ее. Yeah. Ничего yeah. да. yeah. yeah. по yeah. Чем yeah. цена yeah. вообще. по чем вообще стоимость какие будет ну ханты спросили рублей косарь если... короче а через сколько будет готовы ну, ну, ну, угу. ну, тогда ну, давайте ну, тормозим ну, часа два сказали ну это возможно по обстановке короче а, я надеюсь что это все сделается быстро качественно ну 1000 рублей это не так уж и дорого в принципе нормально то есть все сделается и посмотрим как будет после парафина доска летать идеально или нет Выглядит вообще чётенько, как новенький ты, ты, Запарафиненный весь, прям гладкий-гладкий Тут тоже заделали ремонтик, такой небольшой сделали Посмотрим, как будет вести себя на снегу В общем, адрес и сайт этого магазина, короче, все ссылки в описании В принципе, недорого, тысячи рублей всего лишь за парафин и ремонт В общем, все ссылки в описании Ставьте лайки. Подписались нахуй на этот канал. Всем до скорых встреч. Пока.